Русфонд и Казанский федеральный университет объединили представителей благотворительных фондов, врачей из России и других стран на конференции регистры доноров костного мозга сегодня и завтра. Основная проблема для нашей страны, в отличие от других стран, где донорство костного мозга развито довольно давно, это то, что у нас, к сожалению, до сих пор нету. Единого взаимодействия между разными донорскими базами, которые расположены в разных городах, в разных регионах. Именно эта конференция послужит некой точкой для объединения и взаимодействия людей, занимающихся вопросами донорства костного мозга. Очень хочется, чтобы сдвинуть эту тему с мертвой точки, чтобы трансплантация костного мозга в России и для детей, и для взрослых стала уже... Рутинная процедура, так как это происходит во всем мире. Порой, чтобы спасти жизнь тяжело больного пациента, нужно сделать пересадку костного мозга. Для этого необходимо найти генетически совместимого донора. Поэтому обязательная процедура анализа крови, типирование позволяет определить, подходит ли костный мозг пациенту. Сейчас Росфонд тратит только на реагенты для типирования одного потенциального донора 7 тысяч рублей. Это ну, учитывает то, что типируется сейчас около 10 тысяч человек в год. Как предстоит, соответственно, в следующем году выйти на 25 тысяч типирования социальных доноров, то это колоссальные деньги. Сейчас активно создаются регистры потенциальных доноров. Причем упор делается именно на национальных регистрах, ведь гораздо проще и быстрее найти совместимого донора среди людей, сходного с ним этническим происхождением. Первая в России специализированная НГИС-лаборатория по определению гены совместимости потенциальных доноров костного мозга создана на базе КФУ. Русфонд в качестве партнера выбрал Казанский федеральный университет не случайно оборудование которое сегодня есть в нашем университете а самое главное сформированный человеческий капитал то есть наши ученые преподаватели они а, показали свои возможности для этой работы в новую инджийс лаборатории КФУ образцы крови приходят из медицинских клиник Нвитра. Стать донором можно и во время акций, которые проводят КФУ и Русфонд. Одна из участниц конференции Снежана Карантаева в 2016 году сама стала донором костного мозга для своей дочки. Нам поставили диагноз, острый миллионы ликоз. Нужна была трансплантация при такой болезни именно от неродственного донора. Очень долго мы искали донора, не могли найти. Врачебной комиссии было принято решение, что донором стану я. Через месяц после пересадки ребенок ушел из жизни. Только потому, что мы не смогли найти донора. После этого случая девушка стала волонтером и призывает всех стать донорами костного мозга, чтобы помогать тяжело больным людям. Я рассказываю всем, что это не страшно и не больно, что донором костного мозга должен стать каждый человек. Люди после того, как сдают кровь, вступают в ряды доноров, у них эмоции зашкаливают. Они очень рады, они говорят, я вступила, я, я кому-то смогу помочь. Для того, чтобы стать донором, необходимо сдать всего от 5 до 10 миллилитров крови. Это даже меньше, чем при общем анализе крови. Если вы генетически совпадаете с пациентом, то за три дня до назначения трансплантации донору подкожно вводят лекарства для стимуляции работы клеток. А дальше наступает день трансплантации. Существуют два способа забора костного мозга. В первом случае делается прокол в бетри, оттуда забирают несколько грамм стволовых клеток. Второй же способ напоминает обычное переливание крови. В ручку вам вставляют иголочку, к ней подключают специальные провода, будем говорить доступным языком, да, Подключено к специальному сепаратам, который будет находиться над кровати, над вами. В этот сепарат подключает эти проводочки с другой стороны, и ваша же кровь будет по другой трубочке приливаться в вашу же руку. Просто с того сепаратор будет очищаться кровотворные клетки вот как раз костный мозг, которые нужны больному. Сейчас остро стоит проблема, как подобрать донора. ведь для каждого из нас генетически совместимым оказывается всего один человек из 10 тысяч. На данный момент в России ждут трансплантации костного мозга тысячи нуждающихся людей. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.